Всем доброго дня, с вами своя Лёха. Неожиданно осень подкалывалась незаметно, а значит время утепляться. В свою каркасную мастерскую я буду утеплять EPS толщиной 50 мм, а именно пеноплекс комфорт. Конечно же я рассматривал варианты более бюджетных решений, например керамзит, опилки, остатки каменной ваты, их кстати на авито в мешках отдают прям камазами, пенопласт и даже перлит. В итоге решил остановиться на пеноплекс. Поначалу было представление, вырезал пеноплекс под нужный квадратик и забил его в каркас, но все-таки лучше учесть несколько моментов. Во-первых, ЭППС это не пенопласт и забивается он достаточно туго, так материал прочный и не крошится, и не гнется, поэтому правильнее будет вырезать изначально нужный размер. Во-вторых, помимо монтажа утеплителя в каркасе его еще необходимо там зафиксировать. Поэтому нужно было вырезать утеплитель немного меньше, чем сам каркас и оставить немножко места для расширения монтажной пены. Клюсам утеплителя ПС осенью можно отнести практически нулевое водопоглощение материала. Простыми словами, он не боится воды. Когда я начинал монтировать, было солнце, а потом резко пошел косой дождь. Если бы это была каменная вата, она бы промокла, а пеноплексу погодные условия ни по И если пеноплекс даже в дождь чувствует себя комфортно, то когда дождь значительно усилился, то некомфортно стало мне. И я перешел ко второй стенке, которая же находилась под крышей. Поначалу хотел монтировать подальше от внутренней стены, так как в дальнейшем там может находиться крепеж, и при сверлении, то есть при монтаже крепежа, целостность утеплителя будет повреждена, ну то есть будет отверстие. В итоге решил сделать вплотную, так как легче и надежнее. А что касаемо крепежа, я постараюсь, ну буду стараться, крепить его по максимуму к стойкам, то есть не промахиваться. Очень много комментариев было насчет мышей и крыс, да и наверняка будут даже здесь. Ну, у моего соседа точно такой же хвостблок, утеплен ЭПС. Он его сделал как давно для своих рабочих, а точнее 12 лет назад. И до сих пор его никто не съел. Возможно, у нас есть здесь неправильные мыши. Но в деревнях все знают, если в помещениях, в постройках, пристройках, сараях у вас нет еды и пищевых отходов, то грызуны никогда не придут. Поэтому за утеплитель я свой полностью спокоен. Хорошо, Лёха, а что там насчет толщины утеплителя? Ну, что касается толщины утеплителя, на сайте Пеноплекс есть калькулятор, который подскажет, какая толщина необходима именно для вашего региона и утепляемого конструктива. Для моего региона необходима толщина утеплителя минимум 70 мм. И это если монтировать сплошным слоем. Но если использовать именно мой способ, то необходимо использовать толщину FPS 100 мм. Несмотря на то, что стойки будут являться мостиками холода, ну, так как теплопроводность у них значительно выше, чем у пеноплекс. Они там будут незначительны, так как соотношение общей площади всего утеплителя в мастерской к стойкам всего лишь 1,12. Но, так как я решил сэкономить, я утеплил все пеноплексом 50 мм. Для того, чтобы зайти в мастерскую два раза в неделю и поработать там пару часов, мне вполне хватит поставить помещение обогревателя. О безопасности я тоже позаботился. И пеноплекс с двух сторон полностью закрыт листами шифера толщиной 10 миллиметров. А шифр, как мы знаем, не горючий, поэтому вся конструкция полностью безопасна. К тому же вы сами постоянно пишете и критикуете, что слишком много лишних телодвижений. Вот как раз в этот раз нет ничего лишнего. Утеплитель плохо проводит тепло, он не тяжелый, он экологичный, он не выделяет вредные вещества и плюс в моем случае быстро и просто монтируется все как вы любите минусов в принципе быть не должно я считаю что получилось очень достойно и практично Мастерская полностью утеплена, теперь осталось все это лишь обшить шифером. Ну а на сегодня все. Давайте, не болейте, не скучайте. С вами был Леха, увидимся с вами на втором канале. Пока!